Переводя на совсем простой язык, значит, герои мифов и современники Гомера соотносятся друг с другом. Вот когда закончилась эпоха героев мифов, пришли соплеменники Гомера и сокрушили народ эпохи мифов. Но что самое интересное, когда изучаешь историю Лады, мифы пришли к нам в изложение уже гомеровского времени.